Нельзя заслужить любовь. Любовь, она либо есть, либо нет. Хоть вы там, не знаю, на голове стойте, но нельзя заслужить любовь. Потому что э, можно заслужить уважение, можно заслужить какое-то признание, можно даже похвалу какую-то заслужить. Но любовь – это тогда, когда человек в силу... Э, ну, скажем так, глубины развития своей личности, принимает те качества, которые у вас есть. И считает, что вот как бы и хорошо, что они у вас есть. И с этими качествами вы есть та индивидуальность, которую он хочет в своей жизни видеть. Вот это вот любовь. Вот какие вы есть, вот он смотрит, там, смотрит, например, там, на Женю, да? И вот какая есть, такая вот и хорошо. А, а если так, ну, надо вообще-то как бы чуть-чуть там волосы по-другому сделать, да, там, не знаю, макияж другой. Это уже начинается переделка человека под свою какую-то фантазию. И не против фантазий. Да, но важно понимать, что реальность, она важнее. Реальность – это на, на то, что можно опираться.